Славением святителя Господня они быстро подавили мятеж в Афрегии и вернулись домой. Император был доволен исходом событий и осыпал военачальникам дарами и почестями. Расположение императора к военачальникам возбудило зависть в сердцах их врагов, и те решили погубить всех троих. Завистники донесли константинопольскому грандоначальнику Евлавию, что осыпанные царскими милостями – Военачальники замышляют свергнуть императора с престола. Евлавий, подкупленный золотом, внял клеветникам и, и уверил в правдивости их слов императора. Тут возмущенный черной неблагодарностью облагодетельствованных им военачальников, велел бросить их в темницу. Спустя некоторое время завистники, опасаясь, как бы не обнаружилась их клевета, новыми подарками склонили Евлавия к тому, чтобы он и спросил у императора позволения на немедленную смертную казнь военачальников. С унылым лицом и печальным взором явился коростолюбивый градоначальник к императору. «Ни один из заключенных не хочет покаяться», — сказал он. «Напротив, все трое твердо пребывают в своем гнусном намерении против тебя и питают к тебе величайшую злобу. Повели государь немедленно казнить их, чтобы они не выполнили своего злого умысла против тебя. Вторично, введенный в злоблуждение, император страшно разгневался и приказал на следующее утро казнить военачальников. Передать несчастным узникам эту печальную весть выпало на долю техничного сторожа. Он, уверенный в невиновности приговоренных к смертной казни, чрезвычайно сожалел о случившемся и гурько оплакивал предстоящую разлуку с ними. Узнав о смертном приговоре и не видя за собой вины, заключенные пришли в отчаяние. К счастью, один из оклеветанных, Непотиан, вспомнил о святителе Николая, избавившем от неминуемой смерти трех несправедливо осужденных граждан города мира. В твердой надежде, что чудный пастор не оставит их без защиты, они обратились к Господу, с горячей молитвой о заступничестве через святителя Николая. «Боже Николаев, тогда избавивший трех мужей от напрасной смерти, призри ныне на нас, ибо у нас нет помощника среди людей», — молили они Господа. «Господи, возьми нас из рук тех, которые ищут наши души. Уже завтра хотят нас казнить. Поспеши нам на помощь и избави нас, так как мы не заслуживаем позорной смерти». Молитва их была принята, и Господь избавил их от смерти через своего угодника, святого Николая. В ту же ночь угодник Божий явился во сне императору и грозно сказал ему, «Освободи из темницы трех воевод, потому что они осуждены неправедно и страдают невинно». Затем рассказал, как оклеветаны были военачальники, а в заключение прибавил, «Если ты не послушаешь меня и не отпустишь их» то воздвигну такой же мятеж, как во Фригии, и ты погибнешь. Удивившись властному приказанию явившегося мужа и недоумевая, как мог тот ночью проникнуть во дворец, император сказал ему, «Кто же ты, что грозишь мне войной и гибелью? Я Николай, архиерей мирской митрополии». После этого видения царь проснулся и стал размышлять о том, что это могло значить. В ту же ночь святитель Николай явился во сне к городоначальнику Евлавию с требованием отпустить на свободу трех невинно осужденных. Наутро император призвал к себе Евлавия и, узнав, что и ему был такой же сон, велел привести к себе осужденных на смерть военачальников. «Какие же волхования вы сделали, – строго сказал он им, – чтобы послать ко мне сегодня ночью мужа, который грозно требовал отпустить вас на свободу обещая в противном случае поднять против меня гибельную междоусобную войну. Вы начальники, не знавшие о явлении во сне императора святого Николая, сказали, что они просто молились Господу и просили помощи у Господа через архи... архипастера мира Литийских Николая. Выслушав эти речи, император раскаялся, что осудил на смерть верных своих слуг и сделался виновником беззакония, за которое подлежит суду Господню. Он милостиво и ласково заговорил со своими верными слугами, и в это время случилось нечто необычное. Перед глазами воевод предстал образ святого Николая, сидящего рядом с императором, и жестом обещающего им милость и прощение. Им он был виден, а царю и еблавию нет». «Боже Николаев, избавивший в мерах трех мужей от напрасной смерти, избавь и нас от настоящей беды!» – воскликнули они. Пораженный этим император спросил их, кто же такой этот Николай и каких мужей он спас от напрасной смерти. Услышав из уст Непотиана рассказ о ревности святого угодника, император освободил от клеветанных военачальников. «Идите же к святителю Николаю!» Поблагодарите его, и от меня скажите, что я исполнил повеление его. При этом царь послал архиепископу Николаю Евангелие и другие дары. Избавившись от неминуемой смерти заступничеством святого угодника Николая, военачальники тут же же отправились в миры Ликийские. И здесь они прежде всего поблагодарили святителя за его чудесную помощь, передали ему царские дары, раздали много милостыни нищим и, напутствуемые благословением святителя Христова, благополучно вернулись домой. В подобных подвигах любви к Богу и ближним протекала жизнь мерликийского чудотворца. Достигнув глубокой старости, он с миром перешел в вечность. Долгое время его святые мощи почивали в мирах. Но 7 веков спустя их перенесли в город Бар, где они покоятся и поныне. Перенесение мощей состоялось, потому что через 7 веков мироликийские были захвачены турками. Вот чтобы спасти святыню от издевательств мусульман, их и перенесли в город Бары. Невозможно перечислить хотя бы малую толику чудес, совершенных и совершаемых, до нынешнего дня святым Николаем Угодником. Записанные чудеса святителя Николая составляют целую библиотеку. А сколько чудес он творит невидимо, не являя себя. Как и прежде, он спасает бедных и нищих от страданий, вызволяет из беды малых детей, помогает христолюбивым юношам и девушкам устроить свою судьбу, спасает погибающих на море и реках. Весь православный мир почитает святителя Николая, но нигде его имя не было окружено такой всенародной любовью, как в России. В наших старых губернских городах, как правило, было не по одному Никольскому храму. В православной России на военном флоте было более 30 храмов, где свято береглась молитвенная память о всех адмиралах, офицерах и матросах, сражавшихся и павших смертью героев за честь Андреевского флага. Большинство этих храмов Никольские. В Кронштадте, в Льваве, в Петербурге Никольский морской, в Севастополе Никольские адмиралтейские соборы. В беде и счастье православные люди по сей день обращаются с теплой молитвой к своему скорому помощнику и заступнику, святителю Николаю, мирликийским Ликийским Дорогие братья и сестры, я поздравляю вас с Днем Памяти всеми нашего любимого святого Николая Угодника Батюшки и хранит вас Господь его святыми молитвами.